Всем привет! Сегодня мы с вами коснемся темы хранения, так как она не перестает быть актуальной и по ней всегда возникает много вопросов. Так, все места для хранения должны быть разбиты на три категории. Долгосрочное хранение, например, сезонные вещи. Для них можно использовать антресоли в шкафах, не самые удобные углы в гардеробной, если такие получились, или просто дальние части шкафа. Второе – это вещи ежедневного использования, они должны быть в легком доступе, но при этом ничего не должно мешать добраться к ним, или наоборот, чтобы убрать. Например, те же джинсы должно быть легко достать и убрать, чтобы стулья не обрастали вещами. Третье – это мелочи для постоянного пользования. Зарядки, крема – все, что используется по нескольку раз в день. Такие вещи самые коварные, потому что они создают визуальный шум. Горизонтальные поверхности и вещи, у которых нет места – основной источник беспорядка. И в этом случае помогают корзинки и ящики для сбора вещей. Не всегда получается положить вещь на место, особенно если оно труднодоступное или вы знаете, что в ближайшее время она вновь пригодится. Тогда можно поставить корзинку, куда эти вещи будут попадать и раз какое-то время ее разбирать. Это уменьшит визуальный шум. Продумать, где будут храниться мелкие вещи – ключи, перчатки, шарфы, крем. Если у них нет места, они так и будут блуждать с места на место и создавать беспорядок. Определить хранение для крупных вещей. Чемоданы. Кстати, в них тоже могут храниться вещи. Книги, коллекционные предметы, спортивное оборудование. Если вы знаете, что у вас есть потребность в хранении таких предметов, заранее предусмотрите для них место. Иначе потом придется жертвовать шкафом для хранения в нем сноуборда Бытовые предметы Ведра, тряпки, гладильная доска, пылесос Им тоже необходимо место И желательно там, где они сразу будут применяться Доска достал и погладил Ведро рядом с местом набора воды Кстати, ведро и тазы могут быть складными И это прилично сэкономит место Детское Тут хранение зависит от возраста ребенка все вещи разбиваются на три категории. Ребенок достает сам, с родителями и только родители. Внизу должно быть открытое и легкодоступное хранение. Желательно без дверей, чтобы использование было безопасным. Легкие корзины, ящики, контейнеры не только безопасны, но и будут учить ребенка сортировать игрушки, и ему будут легче убирать их на место. И если внизу хранение прозрачное и открытое, то сверху оно должно быть закрытыми дверьми, чтобы ребенку не попадались на глаза игрушки, в которых ему необходим взрослый. Кстати, корзины в тон комнаты помогут скрыть визуальный шум от разноцветных игрушек. Санузел. Предусмотреть заранее места для полотенца, халата, косметических принадлежностей, если есть возможность убрать все баночки максимально в шкафы. Либо предусмотреть более закрытые полки для хранения. Мыло, гиди для душа, шампуни можно переливать в многоразовые стильные емкости, и это уберет визуальный шум от разных баночек. И самый главный совет. Для организации хранения необходимо мысленно прожить день в квартире. Пришли домой, разделись? Где? Одежду повесили? Куда? Кто-то не любит открытую одежду на крючках, а кто-то точно не будет открывать постоянно шкаф, чтобы убрать туда верхнюю одежду. Или когда готовите? как часто вы это делаете и какие предметы вам необходимы. Если кухонные принадлежности убрать далеко, то вероятно вы не будете их постоянно убирать на место, а они так и останутся лежать на рабочей поверхности. И лучше для них сразу предусмотреть удобное для вас место для хранения. Проживая день в квартире, подумайте, куда вы будете убирать одежду, переодеваясь или готовясь к сну. Это будет шкаф или, возможно, необходима банкетка или вешалка куда можно будет аккуратно повесить одежду, чтобы не оказалось, что единственное место – это пол или стул. И самое главное – хранение – это индивидуальная история, и опираться необходимо на свои привычки. А если вы разрабатываете проект с дизайнером, обязательно расскажите ему свои пожелания. И если в ближайшее время вы планируете создать интерьер своей мечты, подписывайтесь на наш канал, а наши контакты в описании.